Всем привет, 19 декабря Зима в Калининграде Сегодня немножко похолоднее, чем вчера Но все равно градусов 8 тепла Наверное, есть Я решил поехать за грибами За зимними опятами Что вот это такое растет? Кто знает, напишите в комментариях А теперь поеду дальше, вот в тот лес В лесу брусчатка лежит Грибов не видел, осенью в этом месте собирал грибы, а сейчас не видно. Пройдусь дальше по дороге, и ей погода нормальная для зимних опят. Я имею в виду именно зимние опята. Не осенние, такие плотные, а именно зимние. Называются эти опята фламулина бархачистоножковая. Какие все-таки яркие цвета зимой в лесу. Красота. А вот это что такое? Как бы лесенка сделана, и там скамейка. До ближайшего поселка несколько километров. Может, это охотник туда залазит и караулит свою жертву. Кто-нибудь, кто знает, скажите, пожалуйста, что это такое? Потому что вряд ли дети пришли так далеко от поселка и решили себе штаб на дереве устроить. А где же грибочки? Грибов найти не могу. Единственное, вот какие-то грибочки, они, не знаю, съедобные они, не съедобные, но они такие тоненькие. Интересно, что это такое? Вот тоже много этих непонятных грибочков. Что это такое? Вот еще. Они мягкие. Это такие. Здесь немножко другие. Пойду к машине, взял с собой туристическую маленькую газовую горелочку. Буду сделать кофе. А вот что непонятное такое. Ой, что это? Что это за гриб такой и какой внутри такого я не видел пахнет нормально что это такое тоже вопрос подписчиков столько разных грибов существует сейчас покажу, как скакнули технологии в туризме. Это газовая горелка. Китайская копия какой-то крутой горелки. Самая легкая горелка в мире. Весит 25 грамм примерно, я точно не помню. Так раскладывается. Она из титана сделана. Вот так раскладывается. Эта пимпочка для того, чтобы крутить больше-меньше. Смотрите, крабок спичек и горелка. Накручивается сюда. Она очень мощная. Во. Сейчас зажгу. Вот делать кофе Не хочет Ах! Ветер дует Надо закрыть от ветра Сейчас вы видите, насколько быстро она заседит Я заказывал его. В интернете ну, такая штука достаточно опасная палатки такую я бы не стал зажигать Ну, палатки вообще не стоит ничего зажигать никакие тарелки потому что после чего выброса не взрывают потихоньку начинается грифа можно было конечно взять термос но это как-то не спортивно. Пишите в комментариях вопросы, которые вы хотите мне задать. Обещаю честно ответить. Сделаю видео ответы на вопросы подписчиков. А то я уже год снимаю видео и от вас прячусь. Не забываем подписываться, ставить лайк. Всем пока. С вами из леса был Александр.